ось и настав час свято святого Вердмена Делы. Это свято особенный день. Его внешний антураж и коллегрит зовсім не відповідає внутреннему смыслу. Мы можем спостерігати на сплеск радости народу, который радует свою миссию, и с тем душевным внутренним надломом самого грядущего. Его встречают как будущего святого переможця не помічаючи в отсутности воев... того, хто в'їжджає на Веслюкове. Так, саме тихо на Веслюкове в'їжджає, а не на могутном ревучем коне. Той натоп в Єрусалимі, що что выгуковал Асана, благословен грядущий во имя Господня, уже через пять дней Той самый натовп, и тому самому будет говорить розіпни его». И сейчас ему усталяют гилья под ноги и говорят: Хай живе царь Израилев. И эти слова повторятся днів через пять, когда я в багряный плащ, всунуть ему в руку палку, кладут на голову винез і стерня, и, насміхаючись, будут повторять: Хай живе царь Євдейський. Мы очень часто поступаем по подобным От Вот, здається, недавно, пару дней назад, мы были в расшивленной храме во время молитвы, нам хотелось кинути грех и жить свято и чисто. И прошел час, и мы снова начинаем грешить во всю, полностью майстерно при этом, виправдовуючи свои греховные вчинки. А это значит, что мы снова в себе распинаем Сына Божьего и зневожаем. Это, майже досленно за словами апостола Павла и его письма до евреев. Господь сегодня ходит до Иерусалима и снова сумует, сумует, потому что бачить, как мы щиро радуем его приходу и готовы уже завтра, чи позавтра, отвернуться от него. Когда Иисус был еще на дороге до Иерусалима, он сказал своим апостолам, своим ученикам про то, что его дадут на суд язычникам, что над ним погромляться, его будут бить, оплюют и убьют, але он воскреснет. И после этого, отразу, двое из его учеников, Яков и я, то были родные братья, попросили Иисуса сесть праворуч и ливоруч его славы по его царству. Розрахунок был, конечно, точный и бездоганный. Иисус-Мессия это так, потому что все правороды мессианские зводяться только до Нього. Мессия-царь. А когда так, то места, посады первых министров в мессианском царстве варто. При них варто за заздалегідь, тобто треба їх забронювати, доки ще не пізно. Тим, точний розрахунок не завжди проявляю здорова глуздом. То був розрахунок безсердеча, бездужчя. Їх наставник каже про такі жахливі речі, які мають з ним відбутися, а вони на них навіть не звертають увагу, не помічають їх, звертаючись увагу лише на ті речі, які стосуються їхніх особистих можно сказать, они сказали вот что саме, нас не интересует, какой ценой ты получишь Царство. Для нас главное, что ты воцарюєш и возьмешь и нас с собою. Ну, если шлях до того царіння будет через твои стражда, ничего, ты переживешь, перетерпишь. Главное для нас, что ты воскреснешь. Ну, можно считать, в чине апостолов Христовых, циничным, жахливым. Але, может, они не разумели його слов, не приняли их всерьез. Ну, как ну як це пророк такого рану, такой сили, може себе позволяти, позволити таке знущання над собою. Ну, а теперь повернімося до сегодняшнего сьогодення. Що мы делаем у так званой чистой четвер? У день с помином, таємний и перше причищання? Що мы чинимо в старсну п'ятницю? Відповідь проста. Готуемся до великодня. Форбому я слушая при всему музыку, чиновина, будильчик а с телевизора, кино там вот. и нибудь и це в той час, це в день, який є найстрашнішим днем в історії людства, коли всі християни йдуть когда... до храму, коли до Підніжня Голгофи, Хоча, мабуть, в храмах людей буде не так -то и много, тому що мы будем в эти дни жити перспективою свята, мы будем перечивати радість Пасхи. А, и даже у этот день, в эту неделю, часто так о, традиционно говорят, э, за тиждень – Великдень, неделячка – червоне яичко. Ну, когда так, то то, что будет непередуне Воскресенье Христово, можно пропустить. Учни Христово, про которых мы теж тоже пропустили слова про страждание. История, как бачу, на жаль, повторяется. Мы не до завершальної стадии служения Христового. Мне бы хотелось, шановые друзья, пригадать то, как оно началось. Иисус, как Мессия, как Христос, открылся народу во время крещения на водах иорданских. И после того, как говорит Евангелие Марк, дух его відразу вводит в пустыню на 40 дней. И лишь после того произвела первая Христовая проповедь. Что ж произошло в пустыне? Дьявольские спокусы. Три знаменитые спокусы. Если ты сын Божий, притвори камень в хлебе. Если ты сын Божий, то прорезь грандиозный трюк, пронесися в повітрі, чтобы поверили в тебя. Ну и третье. поклонись мне, дьяволу и все, что ты видишь, все свое богатство на земле, я отдам тебе. Найпотужнейшие спокусы, перед которыми почти не втримува людство. От, грехи первых двух спокус лягли в основу жизни плебеев. Пригадывайте, хлеба и ведовищ, Це это, по суті, втяжение этих самых спокусов, А уже их последовательники Патриции втіли спокусу від, третью — владу. И часы уже минали, минали століття, але с богатства видовищ и влади и досі ранят сердца многих. Але если на початку всего мессианского служения Сатана Христа безпосередньо его самого, то теперь уже на завершающем стадії, он подсиливает у себя тим, тем, что действует на Христа на Иисуса уже через народ, через большой через наток народа, Притом не через язычников, не через чужденьцев, а через своих же единственных племенников, через ту громаду, которая ему ненавидит, которая радит ему, которая торжествует его приход в святый Божий град. Они ему месианские письма э, спевают из Псалмил. Внаверить, что Израиль за продуктами и богатством ніж більше ніж про Соломонія. Таким чином, вони піддалися перші спокусі диявольській. Вірили в те, що Израиль засяє пишністю і видовищами більше ніж про Соломонінці. Це друга спокуса. Ну і якщо при Соломоне Израиль дісяг найбільше територіальні влади, то, то тепер при новому месії Израиль за запанує на всі. Землі. Ну а дьявольские, если ты Син Божий, там сделай те и те, люди почали улеслово повторювати у найтрагічніші хвилини у жизни Спасителя. Если ты Христос, про речи, кто ударил Тебе? говорили люди, которые прив... закрыли ему облищи, которые его били. Если он Син Божий, побачим, при чем придет Илья, ряту его. Это уже слова людей біля розп'ятого Христа. «Якщо Ти, Христос, спаси себе и нас!» Так уже мовил Розепятий Ми Мы вступаем сегодня в период страсти Господних, в час, когда згустилися темрява и появился заря нового света, который может погнуть лишь тот, который вместе с Христом увійде в это царство темрявы. Тут все, что только может смешать, правду с неправдой, сподевания с реальностью. Одного разу святой Сергей Мусаровский сказал своим привателям, что у него так духовная перемешано с материальными, что отделить одно от одного майже неможливо. И как нам возможно сейчас, особенно в эти дни, мать мудрость отделить наносную половину от зерна истины. Не нехай же этот тиждень Понудить нас замислитися і приведи нас до нового розуміння, нових переживаний і нового життя.